привет всем зрителям моего канала в этом видео я покажу вам уникальную монету в шаре и расскажу а, про то сколько же она стоит и какие тиражи у таких монет спасибо большое всем кто прислал а, название для моего канала я еще и выбираю если у вас какие-то идеи возникают пожалуйста присылайте ссылочка будет в описании итак поехали монета в шаре серебро украины 5 гривен мы видим 2014 год, э, потрясающая монета, в данном случае это год коня, просто невероятно, как они это делают, да? Обычная серебряная монета, которая выпускалась национальным банком, была э, помещена в круглый шар, пластиковый, так я понял, пластиковый или какой то вот оргстекло, причем а, при этом а, его производит национальный банк то есть это не самодельный да? мы видим вот такую вот коробку в которой а, национальный банк собственно и реализовал а, данные а, данные монеты в, шар, в шаре а, конкретное количество штук очень сложно посчитать мы можем ориентироваться на одну из книг в которой представлены а, данные монеты но а конкретно сколько их, очень сложно узнать И в продажах, на самом деле на аукционах не так и много они появляются Их бывают То есть мы видим действительно очень интересно, как она туда помещена Конечно, было бы классно ее разрезать, посмотреть, как это все происходит Но довольно дорого стоит так, такой эксперимент провести а В данном случае монета полностью серебряная У нас видим 925 проба 15-55 грамм, хотя, кстати, визуально монета кажется еще больше, на самом деле монетка немножко меньше, чем вот сейчас мы видим с вами на э, этом видео, но за счет какого-то эффекта визуального монета кажется просто огромной, вот, э, существует серия вот таких вот монет, у меня э, была э, монета год дракона, тоже очень красивая, немножко они отличаются по цене с э, годом коня, потому что за счет... За счет э, Самой монеты дракона. Но вот эта монета просто потрясающе выглядит. Я вот сейчас вам покажу год дракона. Вот так вот она выглядит в принципе, ничем не отличается от э, изготовления, скорее всего. Но визуально просто потрясающе, можно поставить себе на стол, например, да, если вы э, любите монеты, монеты Украины и хотите, чтобы ваши монеты красиво смотрелись на вашем столе, э, вот, вот так, такое, такое исполнение в шаре с подставочкой да, специальной, которую Национальный банк так вот разработал. Она будет вас радовать, особенно если собрать полную коллекцию, конечно, например, из этой серии или какие-то другие бывают. На самом деле я даже в руках не держал, но судя по фотографиям, которые вот есть в каталоге, давайте посмотрим, мы сможем увидеть, что... Действительно, какие-то монеты производятся, производились национальным банком, но их по факту сейчас вот в открытой продаже нет. Можно встретить в каких-то редких случаях, на аукционах проходы, но вот прям так, что массово они не продаются. Ну, просто потрясающий, конечно, такой вот лот. Я думаю, что она, в данном случае это для подписчика моего. Я думаю, она будет радовать всех, кто заходит, например, домой или в кабинет, или еще куда-то, да, просто стоя на полке в таком вот исполнении, реально крутом. Конечно, главная задача, я думаю, такой монеты приносить удовольствие своему, говорится, владельцу. Да. Насколько сложно произвести такую конкретную заливку монеты, я представляю себе. Это ну, очень непросто. В домашних условиях, я думаю, это вообще невозможно в таком а, состоянии, в таком качестве. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Пожалуйста, поставьте лайк, а если оно вам понравилось. Если хотите что-то еще уникальное, эксклюзивное, пишите. Будем обязательно снимать для вас. Всем пока!